От всего, что делает Путин, становится только хуже. Цель у этого человека – уничтожить Россию. И мы видим, что у него хорошо получается. Также купили лояльность европолитиков, также купили Олимпиаду. Обращусь к оппозиционерам, которые всегда рассчитывают на какие-то санкции, на то, что там европейцы или американцы, они смогут победить Путина. Никто не победит Путина, кроме нас самих. Поймите, они могли бы поставить барьеры, не пустить бы к себе ни путинских детей, ни внуков, ни жен, ни шлюх, которые все имеют европейское гражданство и гражданство США. И когда все рухнет от шобла, в том числе, которая рядом с Путиным сидит, рассчитывает умотать туда, за бугор, и укрыться в цивилизованных странах. Поэтому на санкции не рассчитывайте. Они не уничтожат путинский режим. Если даже придется голодать, то путинцы для обеспечения своей роскоши отнимут Последний кусок у наших детей... Что же они, думаете, дворцами, своими яхтами, там шлюхами, слугами э, поступятся, да? Самолетами? Да нет, конечно. Для того, чтобы это все обслуживать, а количество роскоши у них растет, они должны будут воровать все больше и больше. А если у нас нет, ну, значит, они будут нас на органы разбирать. Я не знаю, что делать. Продадут Китаю. Сейчас, когда люди не доедают, Путин со своей шоблой давит еду принципиально. Это бесовщина полная. Так могут поступать только злодеи-малефики из каких-то страшных сказок. Когда спрашивают, зачем давят еду, он говорит, что экономически невыгодно ее раздавать. Тот -то предприниматель, таких уже несколько было, которые раздают еду из своего магазина, их привлекают к ответственности. Вот одного штрафовали на 150 тысяч. За чертой бедности оказалось 50% населения. Гораздо больше, конечно. Но это практически официально. Реальный прожиточный минимум 24,6 тысячи рублей. Представляете, это мизер. Такого прожить, что минимум нет ни в одной стране европейской. А России в Европе, надо это не забывать. Доходы ниже 27 тысяч рублей у 53 процентов россиян. Дерипаска, да, путинский подельник, который грабит вместе с Ельцинами и Путинами Россию с 90-х годов, заявил, нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляют 17,8 миллионов человек. На самом деле граждан с такими доходами на стране порядка 80 миллионов, но потом ему заткнули язык, появился новый революционный. 30 лет грабил Россию, почувствовал что или увидел, что этот поезд в огне, надо готовиться как-то спасать. Сейчас, когда режим Путина рушится, они захотят как-то встроиться в новую систему и нам ни в коем случае нельзя позволить это сделать.